Всем привет! С вами Dark Slash, и это будет новостной э, разговорный видосик. Короче, возможно, будет завтра стрим. Э, скорее всего. Короче, с вами был Dark Slash. Всем удачи и всем пока.